Теперь давайте про плюсы и минусы криптовалют. Но многие вот здесь я понятия, соответственно, выделил красным и зеленым, потому что они для меня, собственно, такие условные понятия и не всегда однозначны. Часто вообще плюсы и минусы приводят, скажем, для сети биткоин. есть огромное количество других сетей, и сейчас огромное количество проектов создается на базе криптовалют. И криптовалюта э, используется это для каких-то получения услуг, для каких-то э, э, различных расчетов. И для, э, криптовалюта используется для создания каких-то дополнительных э, своих приложений. Поэтому все очень неоднозначно. Но вот основные плюсы и минусы я выделил. Сейчас их прокомментирую. Что можно отнести к плюсам? Анонимность пользователей. Да, действительно, как правило, вы можете ну, не светить, свои деньги в банке, вы можете их использовать анонимно при помощи криптовалют. На самом деле все это не так однозначно, потому что один раз проведя верификацию где-то, показав свой паспорт на какой-то централизованной бирже, фактически вы засвечиваете тот адрес сети, на который эту валюту будете выводить. То есть если будут какие-то уголовные преследования, не дай бог, какие-то разборки, то биржа может указать, что кому принадлежит вот этот адрес. После этого будут раскручивать. С этого адреса вы перевели на другой адрес. Тоже этот адрес могут как бы приравнять, что он тоже принадлежит вам. Поэтому анонимность она такая не всегда не стопроцентная, но при определенных, если кто-то хочет действительно анонимно использовать криптовалюту, у него эта возможность есть и есть для этого механизм. Следующий плюс это нет регулятора, дополнительно как бы органа, который будет с вас денежку брать за какие-то свои услуги, нет регулятора, нет посредника ниже комиссии. То есть комиссия зависит от блокчейна, той сети, в которой вы работаете и есть сети с очень маленькими комиссиями. И можно переводить миллиарды долларов и заплатить при этом несколько центов, то есть таких в банковском секторе такого не существует в любом случае там банк обязательно с вас отожмет комиссию и возможно не маленькую а здесь комиссии могут быть мизерные ограничено количество у скажем берем биткоин, ограничено количество биткоинов которые может быть когда-то создана для биткоина к примеру это 21 миллион и поэтому здесь нет инфляции это дефляционная скажем монета но есть инфляционные монеты, которые постоянно появляются в сети. Но это все опять зависит от блокчейна. Также вот эфир тоже будет дефляционная монета. А что это значит? Это значит, что владеет данной монетой, со временем, со временем ее стоимость будет только расти. Да, конечно, сейчас биржевые курсы очень волатильны по криптовалютам, но поверьте, скорее всего, через 3-5 лет эта волатильность будет все снижаться и снижаться. И по топовым криптовалютам, скорее всего, таких бешеных волатильностей, как сейчас, не будет. Фактически волатильность может быть похожа на волатильность того же там, доллара, который все многие считают, что стабильной валютой и вполне хранят деньги в долларах. Следующее. Все операции прозрачны. То есть вы всегда можете отследить все операции в блокчейне, начиная с самой первой. Следующее. Кошелек нельзя заблокировать. На самом деле это не так. Кошелек, да, действительно нельзя заблокировать. Это, это кошелек не на бирже находится, а это лично ваш кошелек. Про это буду отдельно говорить. Но некоторые криптомонеты, монеты крипто можно действительно заблокировать в вашем кошельке. К примеру, может быть стейблкоины, которые связаны с фиатными деньгами. Но все же, если у вас биткоин, то так взять и заблокировать его невозможно в вашем личном кошельке. Следующую валюту нельзя подделать, она защищена. Блокчейны, которые давно существуют, скажем биткоин, невозможно подделать. Она очень защищена и невозможно совершить хакерскую атаку, украсть валюты, взломав блокчейн таких мощностей ни у кого э, не существует нет посредников нет дополнительных ошибок там менеджера который там забудет какую-нибудь э, цифру неправильно напишет э, в, в переводе все делается математика математика не ошибается если э, блокчейн написан корректно и соответственно вы при помощи стейблкоинов, вот, коинов которые привязаны к валюте э, к доллару можете их безопасно там хранить э, тоже есть к этому Некие вопросы, потому что некоторые токены имеют такую функцию, как блокировки. Но об этом вы можете заранее знать. Есть, есть криптовалюты, например, биткоин, которые невозможно заблокировать, не как у вас в вашем личном кошельке. Вы их купили, они ваши, и вы всегда с, ним можете, с ними ими можете воспользоваться, даже если. Там у вас конфискуют все имущество, вы попадете там в долги, там в ипотеку, у вас все отнимут, а биткоины у вас останутся. И вы можете в другую страну уехать и там ими воспользоваться, купить себе новую квартиру. Вот в этом состоят, состоят плюсы. Теперь давайте по минусам. Проблема в том, что для того, чтобы вернуть платеж, здесь нет возможности. Поэтому вы должны очень аккуратно совершать транзакции, точно зная, ни в коем случае не набирать адрес, а копировать его там из какой-то строки, куда вы хотите, кому хотите отправить деньги. Это, конечно, минус, но с другой стороны, аккуратно совершая платеж, вы не ошибетесь. Следующее ⁇ это нестабильный волатильный курс. Да, действительно, многие валюты имеют пока курс нестабильный. Следующее ⁇ низкая распространенность. Эта проблема постепенно стирается, исчезает, потому что все больше и больше популярность получает биткоин. Еще из минусов, конечно, потерял ключ, лишился денег. Многие не создают второй копии, переводят деньги на какой-то кошелек, потом у них компьютер сгорел, копии нет, ключа нет, сит-фраза для восстановления потеряна, все. Деньги потеряны. И сейчас миллиарды просто долларов потеряны в сети биткоин, потому что кто-то когда-то купил там 100 биткоинов, думает, ну и бог с ними, ладно, они там стоили там копейки какие-то, доли центов. А сейчас каждый биткоин стоит уже 20 тысяч, а стоил почти 70 тысяч долларов один биткоин. И представляете, кто-то просто миллиарды лишился миллиардов из-за того, что по своей глупости не сохранил пароль от своего кошелька. Следующий минус, пока да, отстает законодательство, особенно в некоторых странах. Низкая скорость транзакций. Постепенно это решается, и уже во многих блокчейнах скорость огромная транзакций, а низкая это имеется в виду для сети биткоин. Опять же, вот я говорю, что очень много плюсов-минусов приводит, подразумевая сеть биткоина. А уже огромное количество других существует сетей с огромной скоростью транзакций. также салана, Solana, там, и эфир сейчас увеличит скорость транзакции и масштабируемость. То есть все развивается в этом направлении. Падает рентабельс майнинга. Да, действительно падает. Но опять же не все сводится к майнингу. Есть также технология Proof of Stake, как я уже говорил. Это будет, во-первых, и э, ниже энергопотребления. Вот опять же, да, пишут высокое энергопотребление. Это опять же связано, э, относится к биткоину больше. Но технология, Биткоин все равно это уникальная валюта, она как бы отдельно стоит. Есть у нее такие плюсы, которые нет ни одной другой валюты, ну скажем там надежность. Также биткоин буду говорить имеет функцию твердой валюты. Признаки твердой валюты это очень важно. Высокое энергопотребление постепенно тоже вот это минус он исчезает. Для некоторых валют это не криминально. Ну и дополнительный минус, который надо, конечно, сказать, это используется в криминальном бизнесе. Ну, опять же, да, э, можно и тут отслеживать, и отслеживают, и находят как-то биткоины, которые связаны с криминалом. Не всегда, может быть, это тут иногда под горячую руку попадаются и честные граждане. Но вот факт остается фактом. Криминальный бизнес использует криптовалюту, поскольку это удобно, анонимно быстро и дешево нить никуда пока от этого не деться я думаю в будущем эта проблема тоже будет как-то решена вот все что я хотел сказать по этому поводу и самое главное что вывод какой мы делаем что ну все равно криптовалюта в нашу жизнь войдет никуда мы от этого не денемся Плюсы и минусы мы лишь должны понимать и все равно криптовалюта уже Однозначно она будет присутствовать на равне с банковскими переводами, картами и всем остальным. До встречи в следующем уроке.